эн миске за ме с ядерный рассыгной заряд вашей экраны это значит что мы снова дерем мебель и подкатываем киском так ну пока еще не подкатываем надеюсь что будем подкатывать пом Крыши. Так, а почему по забору не можно? Так, здание возвышающееся над остальными. Блять, меня сгрызли! Кстати, заметь, я первый раз сдох. А на меня мне привлекать врагов. Как долго грузится? Так, небольшая техническая заминка. Ну ладно, похуячили. Вот эти рабокрысы робо есть, зурки? Ох, ты ж Ой, достали, хуй, достали, хуй, достали. <кười> <кười> Натянул Гандон на глобус. Пошли в сраку. А хуй вам. Я, конечно, не претендую на то, что пройду на сто процентов и так далее. Ходовочка. Бляса, он приятный. М -м, тот же трюк с бочкой. Так, прыг. Прыг. Прыг. Надеюсь, тут этих мух ебаных нету. Ты ж ёбана... Ой, еб! Ёб... Сука нах и жрут, по-моему, все Пидорасня. Пидорасня. Пидорасня. Пидорасня. Пидорасня. Пидорасня. Так. Пи. Пи. Пи. Пи. Пи. Пи. Пи. Пи. так мы, естественно, осуждаем всю эту дискриминацию, я Машу и так далее и тому подобное. Но, тем не менее... Все, если можно спокойно решать головоломочки. Пошли в очко! Так это что за мясо на стенах, как в амнезии, бля? Надеюсь тут меня эти сволочи не съедят Ну я так чувствую, сейчас опять драгрейсинг будет Суищ? Да такой шо компот Вон они сука бродят а воды в сортире нету и не будет, даже крысы убежали все давно. Ах уж ебаный твой нахуй. Только слесарь ебанутый где-то бродит. Ой, разгребать послали пацана говном. Ой, ёптать. Сука, опять вляпался, да что ты делать-то будешь, а? Опа. Бандерн. Бедный стофель. Сколько раз я его вспомнил? Так, здесь вроде чисто. Пока что. Ну, суть потому, что эти падлы пиликают вон. Где-то сзади, не. Ах, вон вы где. Собаки сутулы. так теперь надо как-то чертей выманить оттуда. Что они не алармятся? Ни хрена. Ой, сожрали все-таки кота. Oh shit, I'm sorry. Так, сначала вот здесь порыться там кажется воспоминания. На <музыка> а <музыка> это они типа пытаются жрут все не только мусор. Теперь эти скоты веселый гурбой бегут за мной. Так и запереться. Все сосочки соски съели. Скотопсы. Так, спасаться в какую сторону? Ага. Ебать гол... Ебать, конечно, ходы. Так, теперь надо... Чертят подманить обратно. Или не хуй с ними. Пусть и там заседают, ну вас нахер. Наебал лол наебал, <смех> <смех> там еще кажется, пачка. Mm, мне туда. О, шит. Блять, я сам себя в угол загнал, твою эту дивизию, а? Такие скидрыст! Хуй вам черт! Что <свят> съели собаки? Хуй вам сейзы черти! Жалко, у меня нет никакой убивалки для этих сволочей. Да я так выйду, не гордый. Лумус хотел, не вышло. Да ну нахуй у нас получилось, товарищи. Поехали! О, драть обои, как это мило. Хорош нахер. Так, сейчас небольшой тапчик. Ладно, доберемся до бара. Эээ, это тут бар. Do you think I have a gap gun? Так. Так, мне вообще как бы туда надо куда-то. Откуда у создателей всякого Киберпанка такая странная тяга к непонятным шрифтам? Я же не в Симской в конце концов. Вот же шаловная контора. Ты где бортовуха у вас ебать? Ну-ка строя. Так, вот подсказку мы будем искать уже в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Луис Пиписька, и до скорого. Адьюс, брат вам. Увидимся в следующей серии.